Сквозь дебри лет иду по свету, Сквозь все дожди и мрак ночей Ступаю к своему расцвету, Будто к реке спешит ручей. В мире, что слово край не знает, Мне много предстоит найти. Мой путь сквозь терни пролегает, Но я до звезд смогу дойти. Я в миллионах своих странствий Немало раз смотрел на то, Как солнце, позабыв упрямство, Ложится на морское дно, Как нерушимые гиганты, Что вечность в памяти хранят, Сдаются вечным иммигрантам, Что с тихим гулом вдаль летят. Я вслед за ними отправлялся, Мечтая в место то прийти, В котором ветра путь кончался, Его прекрасней не найти. Я видел первый лучик света, Что горы обнял вдалеке. Я был там. По мечты заветам Весь мир держал в своей руке. Я был в глубинах подземелий, Что в зависти к бездне небес Свои звезды создать сумели. Из них густой взрастили лес. Я был где обитает пламя, Что может камни миг смягчить? И там свое оставил знамя, Его сумел я приручить. В том, что простым для всех казалось, Я смог увидеть яркий блеск. Теперь, что раньше забывалось, Несет по миру буйный всплеск. Я смог создать, что сны затмило, И я лишь новое зажгу. Что в вечных странствиях манила, я сотворить еще смогу, на дне морском пройдусь неспешно, и крылья в небе распущу. Когда закончу здесь, конечно, свой взгляд на звезды обращу. Знаю, теперь мне вечность домом стала, за грань я пройду, не окончив рассказ, каждый раз. Понимая, что этого мало, ведь я человек, я каждый из нас.